Легендарная студия хорроров «Дарк представляет Наша частная школа – одна из самых старых и престижных. Вам повезло, что освободилось место. А что произошло? Несчастный случай. Это ее комната? Боишься призраков? От создателей «Дитя тьмы» В нашей школе строгие правила и дружный коллектив. Опс! <смех> Что с ней случилось на самом деле? Ей мерещился призрак, когда это погибший в этом замке девушки, но я во все это не верю. Но мы можем спросить у нее. Новенькая боишься? Уверены? Спиритус Эротео Ностра. Смотрите. Призрак существует. Вы это серьезно? Это не мы. Сначала умерла Кэрри, теперь исчезла Ленора. Призрак может прийти за каждый из нас. Мы вместе должны его остановить. <свес> Спиритический сеанс проведи в кинотеатрах с 27 мая.